Так, на эту сцену приглашаем Павла Ромашина по профи! Тёма, там минус готов? Я могу сказать короткое предисловие. Как-то в офис заехал Андрей Орлов. Наверное, он некоторым знаком. кто знает такого человека? Да! да. Говорит, слушай, есть такая песня прикольная, хочешь послушать? Я послушал песню, говорю, Андрей, это восхитительная песня. Я просто в восторге. А кто поет? Он смеется, говорит, я пою вообще-то. Да. Это и была его первая песня с беккенбардами, к сожалению, последняя. Я тогда ему сразу сказал, Андрей, у срочно на сцену, срочно в шоу-бизнес. Шоу-бизнес почему-то наслаждается лепсом, не наслаждается тобой. Ну а сегодня он не смог прийти, поэтому песня, которую вообще-то он поет, исполню я. Ну, сейчас вы узнаете, что петь я не умею, но, но песня мне очень нравится. Сейчас там найдут голосовку. Готово. Готово? Поехали. В Савеловском районе, рядом с метро совсем, В большом кирпичном доме, 127. В одном подъезде жили Почти уже пять лет Воздушная гимнастка И тяжела крест Она жила на первом А жил на седьмом И между ними в общем Был весь огромный дом В подъезде и в аптеке Никогда она его боялась и прятала лицо, и в глубине считала невежливым лицом. А если бы случайно узнать случилось ей, что он и сам боялся ее еще сильней, их это разбучало. Чем жить. Они бы так, пожалуй, могли всю жизнь прожить. Но вот однажды ночью из цирка шла она, и около подъезда ей встретилась шпана. Один большой лысый с нее сорвал перед, но вышел за кефиром в тот час ее сосед И разорвав на части несчастных тех парней Сказал смущенно здрасте И улыбнулся ей Платье огонь горит в очах, и жениху костюмчик немного жмет в плечах, Со свадебным застольем невиданный дуэт